Когда же мы говорим про инвестиции, мы покупаем не компанию, мы покупаем определенный бизнес. То же самое из компании. компанией. компанию нужно зайти в скринер, да? то есть нужно по определенным критериям выбрать. Когда люди задают вопрос, а когда нужно продавать, как то тот же самый Бафф это говорит, да? то есть еще раз, никогда. Вообще, когда я женюсь на компании, мне хочется стать собственником бизнеса который будет в долгосроке, регулярно, со временем создавать все больше и больше потребительской ценности. Максим, приветствую. В этом видео я хотела бы с вами поговорить про то, когда нужно продавать акцию. Я новичок на рынке и э, какие основные факторы, которые могут повлиять на то, что мне срочно нужно продать. Здесь можно сказать словами Матроскина, да? прежде чем продать что-нибудь, но надо купить что-нибудь, не нужно, а у нас денег нет. То есть, в любом случае, продажа, она предусматривает то, что вы уже владеете каким-то определенным активом. И здесь вопрос, когда, ну, часто приходится слышать, когда продавать, по каким критериям определить, то есть, как понять, что компания достигла своего предела и дальше расти не будет. Тут нужно вернуться в самое начало. Если человек покупает компанию неосознанно, да, то есть, и превращает свои инвестиции в игру в казино, то есть, он приходит, перед ним рулетка, только там не 36 цифр, плюс зеро. А там 5000 цифр и он на любую наугад ставит тогда да тогда возможно это просто рулетка да и нужно быть удовлетворенным или не удовлетворенным своим финансовым результатом когда же мы говорим про инвестиции мы покупаем не компанию мы покупаем определенный бизнес господину баффу наверное, уже же и кается, уже неоднократно его вспоминали можно говорить о том что подход баффа того же самого он говорит что горизонт моего инвестирования бесконечности то есть вы же не женитесь сразу если выбираете девушку то есть вы встречаетесь вы ухаживаете друг за другом, присматриваетесь друг к другу. Да? После этого происходит предложение, да, и, соответственно, происходит свадьба, и предполагается, что вы проживете с женой уже, с супругой всю жизнь. То же самое и с компанией. Компанию нужно зайти в скринер, да? то есть нужно по определенным критериям выбрать. Кому-то нравится. Не знаю, блондинки кому-то нравятся, брюнетки. В этом случае, когда мы подходим к акциям, кому-то нравятся дивидендные истории, кто-то ищет акции роста, кому-то нужно, чтобы сочетались эти характеристики как акции роста, так и то есть определенный характер, который да, которым которым обладает и в этом случае в скринер это закладывается. То есть, если вы ищете дивидендную историю, то вы в первую очередь обращаете внимание на дивиденды. После этого происходит предложение, то есть предложение на рынке опять же можно ассоциировать с неким таким историей. Сделка заключена, да, то есть сделка заключена, все брак сочетания произошло, вы навеки, вы вместе вы живете. Опять же, когда ну, вы это делаете непосредственно после того, как Посидели, посмотрели, понаблюдали, вы посмотрели финансовую отчетность, вы посмотрели маржинальность компании, вы посмотрели, насколько она удовлетворяет критериям, как ведет себя менеджмент, как она раскрывает информацию, что они с корпоративным управлением. И в этом случае было принято решение, что вы ее не просто купили, она удовлетворяет вас целиком и полностью. Да? Вам с ней, с этой компанией хорошо, комфортно. И это именно то, что вы ищете в свой инвестиционный портфель. Поэтому опять, если мы проводим ассоциацию между браком, то... И когда люди задают вопрос, а когда нужно продавать, как тот же самый это говорит, да, то есть, еще раз, никогда. Ну, то есть, никто не женится, никто не выходит замуж с мыслью о том, что он будет разведеть, ну, то есть, разведутся люди. То есть, предполагается, что проживут всю жизнь. Но, опять-таки, в ходе жизни может получиться так, что не сошлись характерами, может быть, какой-то поспешный брак, да, когда просто, там, не знаю, захотелось, да, Теслу купить на хайпе, да, то есть такая история, которая может принести много прибыли, и, и ну, какой-то неосознанный это выбор был, да, то есть, ну, просто страсти предалась. Второй вариант может действительно пройти жизнь, и супруг полностью разрушил ожидания, ну, то есть, условно, жена там не смотрит за детьми, не убирается дома, извините, что может быть такой, какой-то сексистский подход. Речь не про это, это может быть и со стороны мужа происходить, да, то есть он не зарабатывает денег, лежит дома, там, я не знаю, пьет пиво, ничего не делает, за детьми не смотрит, и в этом случае принимается решение о разводе. То же самое с компаниями, то есть что является ключевым в первую очередь, это что происходит с акционерным капиталом, то есть я как акционер, у меня акционерный капитал растет или не растет. То есть если компания занимается байбеком, да, то есть и она по сути подменяет мне одно другим, да, то есть когда она берет заемные деньги, выкупает акции. Я считаю, как акционер, что все хорошо, все замечательно, у меня стоимость акции растет, но это происходит не за счет основной деятельности, а за счет каких-то манипуляций. Или компания взяла кредит, чтобы выплатить дивиденды, да, и я понимаю, что компания даже элементарно она просто не заработала необходимый объем прибыли, чтобы такие дивиденды заплатить, то откуда деньги? А деньги просто потому, что взяли в кредит и пока что выплатили, и в этом случае ставит под угрозу мой акционерный капитал. То есть в этом случае... Никто не хочет разводиться, но если компания начинает вести себя некорректно, если компания начинает в первую очередь, да, речь у нас про прожигание акционерного капитала, это высокая долговая нагрузка. Рост долговой нагрузки, да, опять-таки, при выплате дивидендов, это злоупотребление байбеками теми же самыми. Здесь, может быть, ну, то, то, куда бы я смотрел, да, то есть где могут возникнуть сложности. Перестает, ну, опять зависит от того, какие критерии. Если это компания роста, то это, соответственно, падение выручки компании, падение маржинальности компании. Ну, то есть компания перестает создавать прибавочную стоимость. Вообще, когда я женюсь на компании, мне хочется стать собственником бизнеса которая будет в долгосроке регулярно со временем создавать все больше и больше потребительской ценности, которая мне обеспечит такой денежный поток, который мне позволит просто за счет дивидендов от этой же компании увеличивать мою собственную долю в этой компании. То есть если я купил акцию за 100 долларов, она выплачивает мне 10 долларов дивидендов каждый год, то я, в принципе, на 10 долларов каждый год могу эту компанию увеличивать долю. Моя доля за 10 лет просто удвоится за счет самой этой же компании. Вот, и поэтому, возвращаясь к этому вопросу, ответ на этот вопрос очень сложно дать, то есть, здесь можно опять следовать подходу Баффета, вы, когда делали предложение, у вас были какие-то критерии, которым или удовлетворил молодой человек, который сделал предложение, когда девушка согласилась, или мужчина для себя принял решение, что он хочет провести всю оставшуюся жизнь с этой женщиной, поэтому, когда вы покупаете акции, приходите на рынок, вы все равно у вас должен быть инвестиционный план, у вас должен быть горизонт планирования, у вас должна расчетная норма доходности быть, которую вы собираетесь использовать. Исходя из этого, вы подбираете бумаги в свой собственный инвестиционный портфель. И если они перестают удовлетворять этим критериям, мало того, не просто перестают удовлетворять, а еще и начинают разрушать акционерный капитал, акционерную стоимость размытием доли, дополнительная миссия, то есть, ну, причин на самом деле очень большой может быть, то в этом случае не живите с нелюбимыми, а идите в ЗАГС. А преимущество, наверное, в этом случае заключается в том, что, чтобы развестись по российскому законодательству, если есть дети, да, и, и споры о разделе имущества, нужно через суд. С акциями таких сложностей нет, это в любой момент можно подать, нажать на кнопку «Sell», развестись и найти абсолютно новую девушку или супругу или молодого человека, да, который удовлетворяет непосредственно вашим критериям. Если я начинающий инвестор и я не хочу разводиться, я хочу точно быть уверенной в том, что я покупаю, и когда мне это продавать, как мне лучше быть? У людей возникают вопросы, очень много вопросов, а они не знают, что они хотят. Есть хорошая книжка, можно назвать это в качестве рекламы, Арл, Аллана и Барбары Пис «Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого». Я не собираюсь сейчас пересказывать на самом деле книгу, просто смысл там заключается в очень простых вещах. Ответьте на вопрос, что вы хотите. Вопрос, как, придет сам с собой. Поэтому мы говорили про технический фундаментальный анализ. Для меня важен фундаментальный анализ, потому что он позволяет ответить на вопрос, что я покупаю, что за бизнес я покупаю. И все-таки, если более конкретно ответить на вопрос, нужно для себя... В первую очередь определить, ну, как я приводил пример, да, если это девушка, это блондинка или брюнетка, какой возраст, какой вес, какое телосложение, какой характер, да, общительная или наоборот замкнутая, да, заботливая или такая там, которая экстрим поддержит, да, и будет, ну, непосредственно соответствовать. То есть нужно определить критерии своего собственного инвестиционного портфеля. У нас в рамках проекта Max Capital есть проект, есть бесплатный мастер-класс от Вячеслава, связанного с тем, как выбирать ценные бумаги, да? то есть какие критерии стоит обращать внимание, как эти критерии непосредственно комбинируются. Мастер-класс бесплатный. Под данным видео будет ссылка, соответственно, я не думаю, что Вячеслав здесь научит вас выбирать девушку, да, подбирать, но по крайней мере, он покажет, какие критерии в принципе могут быть. И здесь можно говорить о том, что, ну, когда мы говорим про акции, есть, здесь есть два основных критерия – это компании роста, где прибыль образуется за счет роста цены компании. Есть акции стоимости, где прибыль образуется за счет дивидендного потока постоянного денежного потока, который генерят компании. Какие риски здесь возникают, на какие показатели смотреть, как их оценивать, да, чтобы у вас был диверсифицированный портфель, может быть и тех и других, что тоже в принципе не исключено, потому что опять-таки, когда мы говорим про акции, здесь в принципе многоженства, вам никто не запрещает быть э, супругом, там, я не знаю, 100 женщин, как, как султан, поэтому еще раз, если это интересно, под данным видео есть ссылка, проходите, регистрируйтесь, принимайте участие в бесплатном мастер-классе. Максима, подскажите, пожалуйста, какие российские компании, может быть, очень явно размывают акционерный капитал, что сразу понятно, что не нужно выбирать себе, условно говоря, такую девушку? Ну, очень многие компании с государственным участием, они отличаются тем, что происходит размытие доли акционеров. То есть, с одной стороны, компания, в которой государство имеет определенную долю, у компании начинаются какие-то проблемы, какие-то сложности. И эта компания приходит в государство и говорит, слушай, государство, у меня тут траблы, да, дай мне денег, помоги. И сделают дополнительную миссию. То есть выпускают дополнительные акции. Что происходит по факту, да? То есть было определенное количество акционеров, которым принадлежало определенное количество акций. Одним из таких акционеров было государство, есть там частный акционер. И когда эта компания, менеджмент компании приходит в государство и говорит, дай мне еще то есть увеличить мою акционерную стоимость. Государство, в принципе, финансирует это, но через доп.эмиссию. То есть доля других акционеров уменьшается. Да, они обладают преимущественным правом покупки, но чтобы мне сохранилась моя доля, то есть мне вот принадлежит 1%, я хочу, чтобы мне 1% принадлежал. Я должен дополнительно дать денег, да, то есть я должен доп.эмиссию эту выкупить на долю, причитающейся мне. Если я этого не делаю то моя доля становится меньше. То есть это происходит размывание акционерного капитала. Допустим, ВТБ очень часто этим злоупотребляют. Какие-то проблемы, какие-то сложности. ВТБ. Государство, дай денег. Да? Государство, на тебе денег. Хотя, опять же, возникает вопрос, приди на рынок, выпусти облигации, на условиях возвратности, платности, срочности и, и получить. Да? То есть вы, вы выруливая свои проблемы, потом долг непосредственно вернешь. В этой связи то есть можно посмотреть в принципе, да, то есть вот насколько это влияет на стоимость компании, насколько это влияет на капитализацию компании. Если там вспомнить 2009 год, акции ВТБ банка падали там, до двух копеек, до полутора копеек. А цены размещения IPO допустим 14 копеек. И сколько сейчас стоит? четыре с половиной копейки на да. и сбербанк да, который падал со 100 рублей до 17 15 рублей и сейчас стоит выше 200 рублей то есть разница несопоставимая насколько вот те же самые иностранцы почему они являются адептами сбербанка потому что сбербанк никогда даже с 2008 года он не злоупотреблял он никогда не размывал долю акционеров даже сам Греф периодически это повторяет последнее что сделает сбербанк Последнее, что сделает Сбербанк, это обратиться в государство за дополнительными деньгами. Мы зайдем на рынок, мы пойдем в ЦБ, мы заплатим, вопросов нет, мы будем платить, но последнее, что мы будем делать, это размывать долю акционеров, да, которые есть. И вот результат налицо, посмотрите, как это работает. Ну, Сбербанк с 15 рублей вырос практически до 300, а ВТБ в лучшем случае процентов на 100. 150. Максим, спасибо большое за ответ на мои вопросы. Плат, спасибо вам за то, что озвучили вопросы. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Самое лучшее обязательно прокомментирую, пролайкаю. Задавайте вопросы, мы обязательно разберем их в следующем выпуске. С вами был Максим Петров и проект Max Capital. Пока-пока.